Не сравняться с тобой, ни леса, ни моря, ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, И скажу не то а я. Здравствуй, русское поле. Я твой тонкий колосок